Заявкам трудящихся. Песня из турецкого гамбита, но вообще-то это песня Зака Шварца на стихи была Аркуджава, дождик осенний. С вами отныне Дождик осенний Поплачь обо мне Дождик осенний Поплачь обо мне Сколько бы я Не бродила по свету Тень моя, тень Без вас неспокойствия нету, Дождик осенний поплачь обо мне. Дождик осенний поплачь обо мне. Все мы в руках ненадежной форте, Людней уж нет, но звучат ее струны. Дожди Осенний, поплачь обо мне. Дожди осенние, поплачь обо мне. Жизнь драгоценна, да выжить непросто. День на холодной стене, городок путь от весны до погоста, дождик, осенний поплач обо мне. Дожди осенний оплач обо мне.